так как сказали что youtube могут заблокировать поэтому чтобы дальше вы могли смотреть мои видео подписывайтесь на меня на яндекс цен здесь я также выкладываю свои видео также подписывайтесь на меня вконтакте здесь меня также зовут анчик нарисуйка также здесь выкладываю свои видео еще я хочу сказать ребята спасибо вам что вы все смотрите на меня мои видео подписывайтесь на меня мне очень приятно вот. ссылки я оставлю под видео